Пожалуйста, ты уже не первый раз с ним борешься, выигрывал. Почему схватка и у него, и у тебя так осторожно пошла? Не знаю, знаем друг друга борьбу, не знаю, тактически больше. Из-за этого не удалось выиграть. Так хорошо чувствовал, все было хорошо. Не пошло. Обычно по раскладу понятно, когда ты берешь по бездействию первый балл, понятно, что потом вот этот ответка догонит. Ты думал об этом? Как хотел строить поединок? Это было у меня в голове, да. Он просто вышел, отстоял. Второй период даже, ну, я не знаю, почему мне дали пассив. Не, не защищался, ничего. Центр ковра держал я. Ну, я к этому готов был как бы. Но все равно старался атаковать. У него не было таких... Ну, такой задачи у него не было, по борьбе это можно. Как готовился вообще, соскучился по борьбе, по соревнованиям именно? Да, в начале года я еще успел побороться на Иргинских, на Европе. Как-то у меня не такой большой перерыв был. В хорошей форме был. Должен был выигрывать, должен уже. Пора. Понятно, сейчас нужно поработать будет над ошибками. Безусловно, основной соперник и олимпийская категория, и вы два вот лидера таких ярко выраженных. Какие мысли в принципе об олимпийских играх? Мечтаешь о Токио? Борьба еще вся впереди. Еще целый год, следующий год будет много турниров. Ярыгинский, чемпионат э, России, так что повоюем. Подскажи, пожалуйста, Маргиев очень интересный. И тренер очень такой грамотно тактику выстраивает. Наверняка стоял, проговаривал с тобой, вот как строить поединок. Какой план был у него? Он мне перед каждой схваткой дает только один план. Вперед идти, работать самому, не стоять. Ну, вроде старался вперед идти. Ну, закрылся, защищался, как бы, ну, не было со стороны Заура. А так, я не знаю. Скажи, пожалуйста, помимо соперников в России, за кем следишь внимательно из зарубежных спортсменов и почему? Я всех знаю. вот ну, ну, всех борцов в своей весовой категории со всеми практически боролся, можно раз-два, с кем они боролся, А так. Кто самый опасный из иностранцев? Не знаю, мне без разницы. Нету такого. Я к ним не так отношусь. Кто самый опасный? Не опасный я любого могу выиграть, я это знаю.